Вам нравится мокнуть под дождем? Конечно, это мало кому нравится, но я советую вам попробовать. Хотя бы раз в год вы должны промокнуть, потому что это лето. Прыгай раздетым в речку. Бегай по пустым улицам под утро. Целуйся до утра с незнакомцами на танцполе. Встречай Рассвет. Купай вкусный арбуз у бабки. Езжай в поле, чтобы смотреть на звезды. Пожарь зефир на костре. Займись сексом на природе. Смени образ. Научись рисовать. Сделай домашний лимонад. Обьешься персиками, черешней и дыней. Загорай. Обгори. Полюби себя. Первый шрам. Первая погоня. Первая любовь. Оставляй следы в своей истории. Проживай свое лето. Велосипед Урал.